Ну, запах, ребята, из-за отлива такой, знаете, ну, так сказать, сыростью какой-то непонятный такой, сырость с плесенью, не с плесенью, в общем. Ну, люди приезжают, бродят, что-то пытаются найти, в общем, здесь вообще ничего не убирают. Всю эту набережную забросили. Идет, говорю, полноценным ходом стройка. Все расширяют. Все строят. Особенно протанак Кози Бич. Протанак и Кози Бич их прям застраивают. Можно сказать, точечная, как застройка идет. И у нас погода уже начинает дождик срываться. Не знаю, вот я говорю, сейчас попробую здесь пройти, как получится, у меня не получится. Ну, здесь есть территория а, какая-то резиденция принцессы бывшей или действующей принцессы, в общем, я не помню точно. А, мне, пока... ну, когда едешь с это очень хорошо видно. В общем, сейчас попробую, говорю, пройти. Если получится, значит, мы сами пройдем по береговой линии до пляжа вот именно Кози Бич и потом уже дальше а, пройдем на центральный пляж ну, я, опять же, говорю, если погода позволит нам это сделать ну что, пойдемте пока прилива нету в принципе, а, пройти можно Но ну, здесь купаться в любом случае, ребят это, ну, небезопасно Потому что не могу понять, тоже искусственное это все как это сделано. Или природное. Вон у нас крабики лазают в камнях. Мы с вами идем пока вдоль берега. Но опять же, насколько у нас будет этот путь открыт, неизвестно. Нам надо успеть пройти, пока этот прилив нам дорогу не перекрел. Вот судя по камням, которые в перемешку, есть бетонные куски, это все специально было все-таки туда завезено, чтобы береговую линию данных строений вот не разрушало. Ну, опять же, выход. Ну, здесь это даже написано частная собственность, входа нет, на русском даже написано. Или специально иностранцы написали для русских, потому что ну такие, как я, нам же похер, мы пойдем там, где даже и нельзя. И будет написано, что нельзя, мы все равно пойдем Вот у нас какой-то турист, может быть местный житель Уединился один И здесь тусить Ну, здесь что-то пытались Потому что видно, какие-то столики, может быть, ставили Вот именно когда отлив можно было здесь раньше а, Сидеть на берегу и кушать, пока у нас есть отлив все проходы закрыты. Какой-то у нас замок, может быть, этот замок и есть этой принцессы. Но ну, а мы сейчас будем с вами опять скакать по волонам этим. Пойдемте. Так, ну что, ребятишки? А, в любом случае, когда здесь прилип, то есть а, вода подступает, в принципе, вот прям туда к Мы уже сами прошли достаточно. Он у нас там какой-то замок виднеется, и надо еще идти. Я говорю, может быть нам повезет, пока отлив. Я пройду все-таки прям по береговой и выйду уже непосредственно на центральный пляж. Ну, сначала у меня там будет, конечно, пирс-балихай. И потом уже будет центральный пляж. То есть мы вот с вами такую маленькую экскурсию делаем вдоль береговой линии. Но это уже не Джантьен у нас. Я не знаю, как это правильно называется пляж не пляж не пляжа нового сложно назвать в общем вот такая вот у нас красота и везде написано прохода нету то есть если вы так вот загрели сюда будьте готовы что или придется скандалить чтобы пройти или идти дальше Опа. я опять конечно пошел не в подготовленной обуви в тапочках ребят не повторяйте за мной от таких вот вещей если платы идете обувайтесь одевайтесь соответствующий чтобы была вот, да, нога устойчивая ну пока вроде бы хапка сцепление вот именно с такой поверхностью происходит нормальное то есть если бы я бы одел кроссовки у которых подошва более такая э, пластмассовая который Постоянно скрипят Было бы, наверное, проблематично В таких здесь передвигаться Ну, еще раз говорю Здесь все, грунт, этот, есть камни Это все завезено Судя, ну Перемешка гранит Бетонные какие-то куски В общем, нам осталось В принципе, сейчас пройти вот по этому пляжу Отельному что за отель, я не знаю Потом постараюсь Подписать, когда буду Видео монтировать Приблизительно, что за отель Чтобы у вас было понимание Ну, здесь тоже можно, кстати, в некоторых отелях Пройти через вот Именно территорию отеля И Оказаться вот именно на таком пляже Где меньше туристов более спокойно. Ну, вот уже тайцы уходят, потому что понимают, что скоро-скоро изданет дождик. Поэтому не знаю, что сегодня мы с вами застанем в моем путешествии вместе с вами. Все вы увидите, в общем. Ничего от вас скрывать не буду. Покажу все, как есть. Кстати, девчонки и мальчишки, судя тоже... А, вот написано. Азия Патая Отель, по-моему, называется. А, и судя вот по... Именно таким вот строениям, полуразрушенным уже, тоже здесь... То ли турист не едет в этот отель. Ну, в эти отели прилегающие. И просто это все у нас... А, кстати, это у нас пляж... А, Козе Бич. Ой, не Козе Бич. А, тоже он рядом находится. Кстати... Здесь у нас ресторан Гондон и Капуста. А, тоже снимал я. Ну, не я снимал. Были мы здесь. Очень хорошая территория. А, раньше было а, здесь вдоль береговой линии ряд кафе. А, можно было покушать, спокойно перекусить. А, не знаю, почему все это убрали. А, здесь было сложно пройти. Большая лужа была. Приходилось или по воде проходить, или перепрыгнуть ее лестница подъем удобный но здесь у нас есть Можно подняться в туалет души скупаться то есть сходить ну все платно мы сейчас вот сделали вот такой вот более а раньше кафе стояло на сваях то есть можно было прям сидеть на береговой линии а лежаки вот такие выставляли всего там наш ресторан гандон и капуста не знаю заливает капли не заливает в общем тоже кто захочет очень хорошая территория вот именно перед рестораном можно прийти и там походить погулять с детьми там бегают живые кролики у нас животные улазились так что кролики точно знаю есть есть какие-то птицы и проход здесь тоже бывает что могут не пустить так что в общем нам надо еще Теперь вот по этим камушкам пройти, чтобы попасть на пляж Кози Бич именно. В общем, поездка дальше. Так, ну что, девчонки, мальчишки, батарейка у меня уже загорелась красным. И похоже, мы сейчас с вами только дойдем до Кози Бич и все. И на этом а, съемочка моя кончится. А, роял, варел. В общем, какой-то яхт-клуб яхт а, здесь у нас Нам, в принципе, осталось последним вот этот мыс а, перескочить Но, ну, опять же говорю, батарейка уже все Хотя была заряжена слишком много материала Надо мне покупать вторую батарею Мы отошли от яхт-клуба И вот сейчас уже идем тоже вот какие-то ребята а, Лазят по камням Ну, здесь не такие камни, по которым я лазил, конечно Здесь они поменьше Лодки, спидботы идут домой, потому что все, день сегодня для них испорчен. И мы, в принципе, сейчас его вот повернем направо, где вот у нас собака стоит, дикая. И будет у нас уже пляж Кози Бич. Она больше нам материала, точнее батарейки не хватило. Так что если запись у нас появится неожиданно, потом уже буду завтра, наверное. Поеду Смотреть уже От центрального пляжа Съемочку начну Нет, Здесь, кстати, еще спидботы у нас стоят Вот он у нас Пляж Кози Бич Кстати, а вот видите Большое дерево Этот белый отель а Здесь у нас находится консульство в этом белом отеле Только с другой стороны То есть вот чуть левее А где вот это дерево Там кафе, ресторан Там очень... Интересно провожать закат То есть вот ради заката стоит сюда приехать Ну, сами видите, пляж кози Бич В он у нас в камнях Часть песчаная Но, опять же, я в свое время, когда приходил, снимал, не убирали Я сказал, что грязно Ну, на мой взгляд, это грязно И вот вторая часть у нас уже идет Это прилегает именно вот к этому отелю то есть, она там половина забетонирована, там спуск по лестницам. И также, я не знаю, камера передает, не передает, там есть вот именно выход а, слива сточных вод. Ну, а где сточные воды, может быть, там и канализация уходит. Потому что, еще раз говорю, а, сливать, чтобы машины приезжали какие-то, которые откачивают это все. А, здесь я не наблюдал ни разу еще. Может быть, где-то в Бангкоке, и то я сомневаюсь, что в Бангкоке, судя по водоемам, которые я снимал в Бангкоке, как у меня в Волгограде, есть речка Вонючка. Цвета такого же. Но там хотя бы понятно, что канализация сливается также в эту речку, и все вытекает в Волгу. Ну, сами видите, колеса тракторные валяются. Берег так себе побережье сейчас и говорю сейчас вот у нас идет сезон отливов <coughs> сезон отливов приливов вот дождик непонятный кто идет то не идет то есть хрен разберешь ну я думаю на этом наверное ребятки Сейчас все-таки я вам пойду попробую, постараюсь показать, если батареи нам хватит. Зайдем сейчас все-таки через Кози Бич. Я вам покажу вот именно этот ресторанчик. Пойдемте. Сейчас камеру отключаю, чтобы нам хватило там что-то снять. Сейчас мы поймали женщину, которая у нас курит сигареты. Женщина, а вы по-русски говорите? Знаете, что курить нельзя на пляжах? Курить, смокинг, но курить смокинг ноу. Бич. Но, но no, no, штраф, тюрьма, тюрьма. Ну, короче, не понимает она, ни хера Ну, когда, блядь, придут полицейские, хотел помочь, ну, говорит, я не понимаю. Ну, не понимаешь, придет полиция, арестует, будет все понимание быстренько и доходчиво Ну, опять же, здесь, как ребят, ну, здесь в любом случае должны быть места отведенные для курения, ну, как говорится, не знаю не закона не освобождает от уголовной ответственности. Знаете вы, не знаете. Ну, теперь вы знаете, потому что, говорю, на пляжах курить запрещено. Это уже закон вступил в силу. Ну вот, девчонки стоят, курят, ну, там, скорее всего, отведено место для курения. Ладно, пойдемте сейчас до ресторана. В общем, увидел такую надпись, не знаю. Ребята, если увидят Сахалин, Анжелика и Леша, сердечко, ну, это вам так, чисто от Лысого, привет. В общем, вот такая вот крона нам открывается, и мы уже практически поднялись. А вот именно на площадку, где можно провожать белки, уже темные какие-то лазают у нас. В общем, белки подходят, прям такие, не боятся подходить. но кормить их нужно только. То есть здесь разного цвета: светлый, рыжий, черный. В общем, вот такой вот вид, ребят, открывается а, С этого ресторана Кто захочет провести романтический а, вечер а, Проводить закат Я думаю, вам понравится а, Цены я не помню, сейчас не буду а, говорить сколько Как здесь окажусь с кем-нибудь С красивой, молодой, сексуальной Обязательно расскажу про цены ну, естественно, чтобы погода была хорошая, можно было проводить закат и наблюдать на остров Калан. В общем, место можно выбрать любое. Работают они до 11, по-моему, если я не ошибаюсь. А с 11 утра не открываются, то есть с 11 во сколько не написано. В общем, можно выбрать самые крайние места. Но опять же, как здесь, по брони, не по брони, этого я не знаю, ребятки. А, запись больше не останавливаю. А, съемочку ведут до последнего, в общем. Как оборвется, так оборвется. В общем, мы вот сейчас с вами находимся в районе Кози Бич. И выйдем к отелю. Отель, по-моему, у нас называется тоже Кози Бич. Если я не ошибаюсь, вот этот а, белый. Сейчас посмотрим, что у нас. В общем... Ну, считается место такое, мажорское немножко а, Тайская молодежь сюда приезжает Такая мажорики местные а, Любят посидеть Также вот можно а, Пиццу здесь заказать Перекусить Все Меню нету, но здесь А на меню там у нас, скорее всего элликап. В общем, место Я говорю Классная. А Клосс Клосс Но Говорит, не, не закрывается Тогда странно, почему написано, что С 11 открывается Но не закрывается В общем В галерея это называется у нас место ВСК галерея Это у нас это, да. Номера нету в общем, сейчас вас проведу, чтобы у вас было понимание. И надо мне зайти еще водички купить, потому что за этот маршрут я уже выпил свою воду. Это хорошо, что сегодня еще не жарко. А так бы мне пришлось еще не раз покупать. А, район неудобен. В плане того, что здесь нету общественного транспорта, ребят. Если кто-то надумает именно здесь а, снимать, ну бронировать отель или там кондо какой-то снимать, здесь обязательно нужен свой личный транспорт. Там байк машину. Да, вот, отель называется Кози Бич. То есть ориентир у вас от отеля. Да. Проходите метров там 80-50, поворачиваете направо и вы.. Вот именно в этом замечательном месте а, Сейчас тоже туристов мало Когда был сезон, а, очень много здесь туристов Ну, кому-то нравится а, но ну, здесь вот стоят туки Их, как правило, используют как такси То есть договариваешься о цене Он тебя отвозит, может подождать И обратно приехать забрать Ну, все, ребятишки Батарейки нам хватило в принципе на отснятый материал пойду я сейчас водички возьму и все поедем домой готовить видео а вы уже будете ждать следующие выпуски мои сейчас набегут скажут снимать нельзя вот я и говорю иногда поражаюсь Во. снимать нельзя ладно все ребят всем спасибо кто был со мной вам хорошего просмотра, приятного. В общем, так вот водичку взяли, пошли на выход. Все, всем пока.